Дорогие друзья! Всем привет! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр павловые партнеры. Сегодня мы отвечаем на следующий вопрос нашего подписчика. Наш подписчик нашел квартиру на активах Сбербанка и он хочет понять, имеет ли эта квартира, этот объект к торгам и как понять, относится ли это имущество к торгам по банкротству или к активам госкорпораций. Здесь важно понять, что в такой крупной компании, как Сбербанк, конечно же, есть разные виды имущества. Есть и торги, которые проводятся по банкротству, есть торги, которые продаются в рамках актива госкорпорации, и другие торги, есть и продажи, и аренды, и так далее. И здесь важно понять, в каком разделе сайта вы именно нашли этот объект, и в зависимости от того, где он находится, тому типу торгов, оно и относится. Если вы нашли в разделе банкротства имущество, реализуемое в рамках банкротства Федеральный закон номер 127, тогда это, конечно же, относится к торгам по банкротству. Если написано, что это не профильные активы госкорпораций, Тогда это относится к активным госкорпорациям, поскольку ссылки на сам объект, который вы нашли на эту квартиру, у нас нет, поэтому вам нужно самостоятельно провести такое небольшое исследование, и тогда вы сможете определить. Ну и самый простой способ, вы также можете обратиться в поддержку Сбербанка, назвав какой-то уникальный номер да, данных торгов. Я думаю, что они также могут вам помочь разобраться в этой теме. Если вдруг у вас будут еще вопросы, пишите под этим видео, я с удовольствием на них отвечу. Если вы хотите, чтобы мы и дальше вам помогали в разборе вашей ситуации по торгам, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Я желаю вам успешной покупки данной квартиры. Всем отличного настроения и всем пока!